Ну чё, Михалыч, много накопал? Скоммуниздили, скоммуниздили, начальник, всё! Говорил я тебе, надо было защиту лучше ставить, чертовы ублюдки! Да-да! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же, Scratch, продолжает знакомить тебя с миром Myth of Empires. Ну и в данном же выпуске я покажу и в деталях расскажу тебе, как же нужно правильно защищать твои.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 для добычи железа, и такой, раз, решил, пойду-ка я заберу свое железо, и такой, заходишь сюда, и оп, а железа-то и нету, ну, потому что его забрали другие игроки. Такое, да, друзья, часто очень случается, а потом у тебя начинает из-за этого бомбить. Да, большинство из вас, конечно же, в курсе, да, что надо огораживать, что воруют и так далее, но когда вы, например, поставили вот такой вот забор, Вокруг своей построечки, да, где-нибудь там, я не знаю, рудник свою, шахту свою, например, огородили. И думаете, все, надежно, защита, никто не пролезет, да ни хрена, друзья, ни хренашечки. Даже на самом малом уровне развития персонажа, да, человек, если он без какой-нибудь одежды, он может легко и просто вот так вот взять... И перемахнуть через ваш маленький заборчик. И все, перелезть и забрать все имущество. Что, не спасает, да, заборчик такой? А я тебе сейчас еще больше продемонстрирую. Смотри дальше, внимательнее и познаешь Дзен в том плане, как надо правильно огораживать свои построечки. Обычно зачастую я вижу, когда огораживают свои, значит, трудники вот такими вот высокими а, стеночками. Давайте ее сейчас выберем и посмотрим, а, почему же люди, которые огораживают такими стенами, также а, неправы. Например, мы, где стою я, поставили рудник Да, поставили здесь, например, ограждение Какое-нибудь, и все Думаем надежно, защита Никто никогда, ни за что И так далее, но, друзья Нет, со временем развитие персонажа Персонаж достигает Такого уровня, что он сможет Спокойно карабкаться даже вот на Такие высокие стены, вы посмотрите Как сейчас я сделал это, легко вообще Да, то есть это я сейчас был без брони И ты перемахнул, и ты уже Лутаешь рудник, и таким же образом обратно, например, берешь, перелазишь и все. И ты обчистил рудник. А все, ребят, потому что немножко неправильно Размещен рудник, неправильно размещена Стена, вот тут вот, где самая Высокая часть, соответственно, допрыгнуть Вот до самой верхней части забора Не составит абсолютно никакого Труда, поэтому огораживать Нужно, друзья, правильно И не вот такими вот стеночками А еще есть вариация, пойдем Я тебе покажу, пожалуйста, досмотри Это видео до самого конца, дальше Будет самая сочная, самая свежая Самая нужная тебе информация По поводу того, как же нужно правильно Правильно защищать свои рудники или же какие-нибудь поля, чтобы их никто не грабанул случайным образом Покажу на примере простого рудника Вот, например, смотри, у меня вот здесь есть э, рудник Во-первых, какие надо ворота устанавливать? Вот, видишь, какие у меня здоровенные ворота стоят? Ворота нужно брать именно вот такого вот плана Это деревянные ворота и вот такая вот на них дверка вешается. Да, через такие ворота уже никто перелезть просто так не сможет. Это самое основное, что тебе нужно знать. Во-вторых, по поводу стен тоже очень важно. Ты посмотри, какие высокие у меня стены стоят. Именно нужно учитывать не то, что ты, когда нажимаешь на выбор стены, у тебя ставится маленькая стеночка. Нет, Значит, что у многих построек есть определенные вариации строительства. Нажав на кнопочку «Т», мы выбираем высокую стену, как ты сейчас видишь, да, нажав еще раз на кнопочку Т, стеночка пониже Так вот, лучше всего огораживать твои постройки высокими стенами Нажимаем на Т, у нас стена становится практически в два раза выше И вот через такую стену уже точно никто не сможет перелезть Даже если она будет расположена на каких-то там, не знаю, наклонных поверхностях, там, на диких, да а, Допрыгнуть вот до такой вот высоты уже очень будет сложно, да И я не знаю, какой там должен быть крутой склон, чтобы можно было за краешек у Цепиться, да, вот через такую стену уже, ребят Вряд ли кто-то перелезет, разве что Только тут взрывать надо будет для того, чтобы Получить ценный лут, и дальше Смотри, что нужно сделать, также зачастую Мы ставим свои рудники за пределами Действия нашего гильдейского Маркера, который долго не позволяет Постройкам разрушаться, ты будешь в основном Возводить вот такие вот постройки в каком-нибудь Чистом поле, либо же на холме Либо же, если это касается какого-нибудь поля Которое находится не на твоей базе, нужно Будет также его огородить, и чтобы Оно не разваливалось, обязательно не забывай про вот этот вот маленький территориальный макетик, который защищает твои постройки на двое э, суток от разрушения. И тогда твой забор не разрушится. И всего лишь, что тебе нужно будет делать, это приходить сюда и просто-напросто ставить вот, те, вот эти вот э, территориальные макеты для того, чтобы поддерживать целостность конструкции. Но для того, чтобы тебе не пришлось их крафтить каждый раз, советую просто-напросто взять и положить сюда несколько вот прям вот сюда вот в шахту, чтобы ты просто такой раз пришел, раз взял и поставил. Ставил. А то иногда бывает такое, что ты такой Пришел, раз не видишь, флага нет К сожалению, ты свой сделать не смог А крафтиться он достаточно Непросто, надо будет побегать за зверьем Побегать, поубивать кого-то, там Порубить дерево и так далее, а тут у тебя Раз, все будет под рукой, ты просто приходишь Обновляешь, знаешь, флаг, и у тебя Конструкция стоит дальше, ну и давай Подытожим с тобой вышесказанное Ни в коем случае не ограждай свои шахты Свои, значит, поля вот такими маленькими Заборами, ни в коем случае Не ограждай свои поля, вот Такими обычными заборами, да, деревянными а, Лучше всего выбери Вот такой вот вариант, что повыше Просто переключившись на клавишу Т Также не забывай ставить территориальные Макеты для того, чтобы твои здания И сооружения не разрушались гораздо Дольше, ну и также почаще Приезжай, навещай своих работяг Да, подкармливай их и наслаждайся Добытыми тоннами ресурсов Никто у тебя, благо, их точно не Украдет. Ну что ж, я надеюсь Предоставленная информация для тебя была полезной Если же ты хотел дать какие-то еще советы по поводу данной темы и считая, что братишка Скретч рассказал не все, то, пожалуйста, поругай его в комментариях. Напиши, мол, братишка Скретч, ты же не рассказал еще про то-то и про то-то касательно данной темы. Братишка Скретч, конечно же, прислушается и в ближайшем времени запилит для тебя более подробный гайд по данной теме. Ну что ж, а ты дальше продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует!